Привет, на связи я, Тимас, и вы задумывались, как много бессмысленных действий мы совершаем за один день? Не, ну серьезно, я вам покажу 5 таких бессмысленных действий, которые мы совершаем ежедневно. Почти. Поехали. Итак, мы выходим из квартиры, закрываем дверь, нам множество ключей или еще что-то там, я не знаю, наверное, кто-то чем-то еще закрывает. И... Зачем? Вот просто зачем? Мы закрыли дверь на столько ключей, зачем ее потом после этого дергать еще? Как будто может произойти вот так, да? Что? Представьте, вы куда-то бежите, опаздываете, но зачем делать вот так? Серьезно, от того, что вы посмотрите время, оно не изменится, и вы будете продолжать опаздывать. Вы бежите, вы посмотрели время, вы продолжаете бежать. Смысл? Все равно, если вы знаете, что вы опаздываете, лучше не отнимать у себя лишних 7 секунд. Блин, я сам так делаю. А вот эту ситуацию сейчас, возможно, не все поймут. У меня разработалась привычка, рефлекс, я не знаю. Я всегда включаю или выключаю свет, когда я вхожу или вхожу в ванную. Когда я вхожу или вхожу... И когда мне нужно занести туда майку, чтобы бросить на стирку, например, то я все равно включаю свет. а потом выключаю, не задумываясь над этим. Но это ведь тоже бессмысленно. А если я задумываюсь над этим и не включу свет, то знаете, что я сделаю при выходе? автоматически нажму на выключенный выключатель. Опять-таки, ситуация моя. Но, возможно, меня кто-то поймет. Я не буду ничего говорить, просто посмотрите скетч. Легать по залам музея и ловить покемонов. Только представь. помимо всевозможного времени, осмотреть кабинет начальника и столовой... И даже у века. И если бы они могли говорить, то они бы рассказали намного больше, чем... Написать письмо, письмо, я, думаю, что... и поставить... я включаю телевизор, получается, для фона. По привычке. Я его включил и не смотрю. Мы достаем телефон, чтобы посмотреть время. И... Сколько Время. Блин. А. Серьезно, мы достали телефон, чтобы посмотреть время. Убрали его, но мы не посмотрели время. Это просто было самое бессмысленное действие. Сейчас вот, конечно, мы достали телефон, убрали телефон. Просто так. Я не понимаю, с чем это связано, но это есть у каждого, мне кажется. Я надеюсь, что тебе понравилось это видео. А так, удачи и пока. You're happy.